Понимая вот, происходящие политические процессы сегодня, я бы хотел, чтобы у вас была полная свобода в выборе решений, включая кого -то. И я думаю, что правильнее было бы с моей стороны выйти с инициативой освободить должность представителя правительства. Для того, чтобы у вас не было никаких ограничений в принятии решений, устраивании э, вот, властной конфигурации в связи с предстоящими политическими событиями. Я бы очень просил вас, поблагодарив за доверие работать председателем правительства в течение более чем 3,5 года, пользуясь вашей полной поддержкой, э, хотел бы просить об отставке. Михаил Полностью согласен с вашей оценкой. Действительно, правительство Российской Федерации под вашим руководством в течение последних лет проделало огромную работу и добилось серьезных положительных результатов. ВВП страны росло за эти годы хорошими темпами. Неизменно каждый год объем экономики России возрастал инфляция снижалась, существенным образом росли и доходы наших граждан, реальные доходы, началось осуществление крупных социальных проектов. И это все результаты деятельности правительства под вашим руководством. Я благодарю за ту работу, которая была проделана. Разумеется, такая масштабная работа не могла проходить и без некоторых сбоев, и без ошибок. Я видел, как глубоко вы это переживали, но, на мой взгляд, и вы, и все наши коллеги стремились к тому, чтобы в максимально быстрые сроки, как можно быстрее и эффективнее эти ошибки исправить. Действительно, страна сейчас приближается к парламентским выборам, которые затем плавно фактически перейдут в президентские. И, может быть, вы правы, может быть, нам все вместе нужно подумать на тему о том, как выстроить структуру власти и управления с тем, чтобы они лучше соответствовали предвыборному периоду и подготовили страну к периоду после выборов в парламент и после президентских выборов в марте 2008 года. Принимая вашу отставку, я прошу вас вплоть до одобрения кандидатуры нового председателя правительства Российской Федерации Государственной Думы исполнять свои обязанности.